Привет, ребят! Я вас хочу пригласить на мартовский ретрит, который пройдет с 3 по 7 марта. Что будет на этом ретрите? Вы узнаете, что такое телепортация и как ей научиться. Как запустить обновление клеток, что такое жизнь вечности и какие возможности она дает, как управлять временем, что есть на самом деле осознание себя, о котором все говорят и многое другое, о чем не напишешь и не расскажешь широко онлайн а только на личных встречах и конечно же в узком кругу если ты готов полностью изменить свою жизнь если ты готов начать все с чистого листа если ты готов к новой жизни о которой ты еще не знал но очень туда хочется конечно же приходи приходи на ретрит я тебя буду ждать с огромным удовольствием и ребят Места будут ограничены, чтобы мы максимально смогли проработать друг друга. Я вас жду в марте на ретрите в Сочи, Лоу. Ретрит-центр Нараяна.